Они просто сейчас очень сильно разбирают, вообще, хороший фильм или плохой фильм, и чем он закончился, хорошо или плохо, как, какое мы видим окончание, да? То есть он э, в начале фильма осознает свою ничтожность да, максимальную, э, решает э, покончить жизнь самоубийством, э, прыгает за девушкой, ну, как бы за ангелом, выныривает, потом происходит какой-то ряд событий, и фильм заканчивается чем? И он опять выныривает. Так вот, смотрите, метафора фильма в чем? Это, безусловно, работа бессознательного. Вся жизнь пронеслась в его голове, все перестройки, все трансформации в тот момент, пока он фактически летел. Он прыгнул один раз. И он один раз прыгнул, и он один раз выпрыгнул. Ангела, являясь его отражением, и на протяжении всего фильма это очень активно ну, показывается, что я такая же, как и ты, то есть я там красивая снаружи, в отличие от тебя, зато уродливая внутри. Ты красивый внутри, уродливый снаружи. И мы являемся одним целым. И фактически это часть его души, такие незакрытые гештальты, которая позволила ему... Знаете, как она вернулась на некоторое время и позволила ему чуть-чуть иначе перепрожить все эти события, увидеть, как он мог бы поступить, и в том числе, знаете, какое яснознание, когда она ему сказала, ты через несколько там, месяцев у тебя будет фирма, ты там потом встанешь, выйдешь на рынок, будешь номер один, встретишь женщину и нарожаешь с ней детей, ну, типа, будешь счастлив. По сути, когда он ее получил эту душу в моменте да когда у нас происходит мы самый темный час перед рассветом и вот мы живем живем жизнь происходит какая-то сверхкатастрофа в нашей жизни чаще всего для особо одаренных либо заболевания либо семейные трагедии либо долговые какие-то сверхобязательства и в этот момент что-то происходит внутри нас открывается вот кусочек души какой-то который помогает нам справиться он в моменте с помощью давайте теперь событий да, по фильму что она помогла ему сделать она ему зарабатывала денег да, он отдал испанцу долг она пораскидала охрану он там ну провел беседу на из позиции силы ну и что-то еще она там сделала там три раза его накормила или он ее дала возможность ему поверить в любовь и получается в момент кризиса у него открылся дополнительный канал дополнительная сила чтобы решить свои вопросы и перетрансформироваться и потом а, а дальше это что происходит? Вот она, гипотетически, что мы видим в фильме? Она упала, она осталась без крыльев, она осталась без силы. Как бы эта часть души стала его природой. Но фактически он просто... А, это все произошло в мыслях, вся эта трансформация произошла в мыслях, и он сейчас вынужден все равно решать эти вопросы с собой таким же, как он был. Такой же нищий, такой же пока еще не мытый, такой же не очень удачный. Понимаете мысли? То есть, когда он ее оставил, он оставил ее без сверхвозможностей, но сам ее приход позволил ему прожить самую критическую минуту своей жизни и увидеть, что можно по-другому. Можно вот так, и вот так, и вот так, и вот так. После этого мы очень часто, и это очень часто происходит с людьми, с трансформацией, когда вы, например, справились с чем-то, я очень часто повторяю эту мысль и скажу еще раз.